Кинокомпания Baby Steps Entertainment представляет Фильм Кристофера Дугласа и Оулена Рея Вот ни хрена себе. А ладно, подождет. Грег Ивиган, Тед Монте, Мишель Бауэр, Дилан Фокс, Майк Галло, Кристофер Йокум, Джессика Ирвин, Мэтью Чандлер, Бриана Джонсон. И Стелла Стивенс в роли Мэри Джейн. Композитор Чак Цирино. Монтаж Рэнди Картера. Художник-постановщик Питер Данк. Оператор Мэтью Фронт. Автор сценария Стив Лэдшоу, продюсер Фред Рейн, режиссеры Кристофер Дуглас и Олан Рей. Как ты думаешь, кто сегодня попался, а, Хоук? Апостум? Или, может, енот? Может, и рысь. Джерри, я не знаю, говори потише. Никогда не ел рысь. Какая она на вкус? Как курица. Говори потише, ради Бога. С Чего ты дергаешься? Не хочу, чтобы чертов егерь застукал нас, как в прошлый раз. Он не сможет. Еще как сможет. Ты газеты читаешь. В прошлом месяце им срезали финансирование, так что егерей здесь больше нет. И кто же теперь будет ловить браконьеров? Таких, как мы? Да, Джерри, таких, как мы. Но у шерифа Кэрри есть полномочия. Уэйн Керри? Вот черт. Я сам когда-то научил Уэйна Керри всему, что он знает о ловушках и капканах. Уэйн Керри для нас не проблема. Идем, Джерри. Ты проверь большие ловушки, а я пойду наверх. Ходи. Нет, нет, нет, Джерри. Джерри! Черт, тебя побери. О, oh, Джерри. Oh, Доброе утро. Привет, Пах. Как ты можешь это пить? Венди меня приучила. Твоя новая девушка? Она ест ростки пшеницы, тофу и всякое такое. Значит, теперь и ты ешь ростки пшеницы, тофу и всякое такое? Ну, я пытаюсь. И как нравится? Без комментариев. Должно быть, она красивая. Кто ее отец? Стив Армстронг. А тогда я ее знаю. Она очень красивая. Симпатичная. Что-то не так, сынок. Я думал о маме. Сегодня ровно три года. Помнишь? Да. Я знаю. Я каждый день думаю о твоей матери. Слушай. Как насчет нормального завтрака в кафе у Мэри Джейн? Не могу, пап. Ребята скоро подъедут. Мы собираемся в каньон Болдер. Попробуем мою новую видеокамеру. Смотри. Тофу, яйца и бекон. Ладно, поосторожней там. И не забудь зайти на телестудию насчет работы. Хорошо. Будь осторожен. Хоук, ты выглядишь невыспавшимся. Что, призрака увидал? Этот придурок Джерри заходил к тебе? Нет, я его не видела с прошлого четверга. Он даже долг заплатил. Может, я и видел призрака. Или то, что от него осталось. Мэри Джейн, налей мне выпить. Ты же знаешь, я не могу продавать спиртное до полудня. А я не покупаю. Думаю, я не нарушу закон, если просто угощу тебя. Да. Спасибо. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте, шериф. Джейк Деверо. Давно не виделись. Да. Давненько. Приятно снова очутиться в родном городе. Когда ты вернулся? Примерно неделю назад. Я подписывал бумаги на строительство. Да, имя показалось мне знакомым. Веди себя прилично, ладно? Доброе утро, красавица. Доброе утро. Что тебе приготовить? Яичницу с беконом, тосты и большую чашку кофе со сливками. То есть, как обычно. Хорошо. Шериф, у меня вчера со стройплощадки в каньоне Болдер пропал рабочий. Он остался немного поработать после смены, и больше его не видели. В каньоне Болдер в полицию никто не заявлял. Джейк. Вчера была пятница, день получки, верно? Может, он просто немного загулял на выходные? Он не забрал свою получку. Работа оплачивает Уиллард Паркер. Думаю, при тех крохах, что платит Паркер парню, понадобился бы его чека. Уиллард Паркер. Платят нормальные деньги за полный рабочий день. Да? А я слышал совсем другое, Джейк. Твой рабочий, наверное, просто уволился. Вам с Уиллардом следовало этого ожидать. Я не лезу в ваши дела, но нельзя приехать в наш город и нанимать людей за мизерную плату. Говорю тебе. Как друг. Друг. Вот это новость. Ты мне не друг с тех пор, как увел мою девушку. Я ее не увел, Джейк. Я женился на ней. И ты же ее и убил. Ах, прости, Лайн. Это ведь не ты сидел за рулем, верно? А В общем, суть в том, что мой человек не мог просто так бросить работу. Думаю, в каньоне Болдер творится что-то неладное. Это точно. Без сомнений. Не рановато ты начал пить Хоук. Поверьте, сегодня мне это необходимо. Ладно, поставь бутылку и рассказывай, что стряслось. Ну что, у нас весь день впереди. Пока. Красиво, правда? Я люблю тебя. Я плохо выражаю свои чувства. Я знала, что тебя это напугает. Спасибо, милая. На здоровье. Послушайте, я кое-что видел, а остальное слышал. Факт в том, что Джерри пропал. Поклянись, что это не пьяный бред, Хоук. Думайте, что хотите, шериф, но я был трезв, когда нашел это. Ладно. Хорошо. Я туда съезжу и посмотрю, что удастся обнаружить. Мне нужно полчаса, чтобы закончить завтрак, а потом оба ждите меня у моей машины. Договорились? Договорились. Видимо, это и есть прогресс. Словно кто-то разворотил твою игровую площадку. Должно быть, начали совсем недавно. Земля еще сырая. Там, похоже, был пожар. Не знаю. Больше похоже на костер. Жгли ветки, чтобы побыстрее очистить участок. Он здесь, Тина? Он здесь. Кто-то же должен за всем приглядывать. Ты сегодня чудесно выглядишь, Тина. А теперь исчезни. Ты думала, я забыл, да? Я поехала плавать. Похоже, бассейн не из дешевых. Мне потом нужно заехать купить платье. Нет. Тебе нужно заказать платье. В следующем месяце будет банкет Ассоциации бизнесменов. И ты должна выглядеть неотразимой, пока я буду убеждать их выбрать меня новым председателем. Я знаю, как заставить мужчину согласиться практически на все. Обходится недешево, но она того стоит. Я в этом не сомневаюсь. Знаешь, чтобы иметь такую женщину, нужна слава, богатство или очень крутая история. Дай-ка угадаю. Слава мне не нужна. А историю слишком мучительно повторять. Ну, за свои деньги ты получаешь высший сорт. Держись от нее подальше, Джейк. Она съест тебя живьем, даже червям ничего не останется. Я знаю таких женщин. На них можно только смотреть. Ты лучше занимайся тем, за что я тебе плачу. Смотри за другой моей собственностью. Итак, что ты хотел мне рассказать? Yeah. Да. На стройплощадке вчера случилась неприятность. Пропал один из рабочих. Я же предупреждал тебя не брать людей без документов. Они хорошо работают. Просто я не могу платить столько, сколько требует профсоюз. Что платишь, что и получаешь, Джейк? Мне нравится их нанимать. Они очень трудолюбивы. Просто им больше некуда деваться. Похоже, некоторым уже есть. Что есть? Куда деваться? Знаешь местного доходягу по имени Хоук? Хогана? Да, я его знаю. А что с ним? Он утром отправился с приятелем в каньон, и, очевидно, его приятель исчез. Так же, как и мой рабочий. Может, он напился и забрел куда-нибудь? Нет, нет. Я так не думаю. Я говорил сегодня утром с шерифом. Стоп, стоп, стоп, стоп. Ты хочешь сказать, что ты впутал шерифа в мои личные дела? А что я мог еще сделать? Таков закон. Человек-то пропал. Я заехал к тебе сказать, что шериф будет там через 15 минут. Так какого черта ты тут делаешь? Отправляйся туда немедленно. И сделай так, чтобы проблем больше не возникало. Да, сэр. похоже здесь что-то жгли срочно это было опасно уверен они использовали горючие секунду продолжай снимать что там бензин потрясно народ эй зацените-ка это народ я тракторист идите сюда смотрите Вы только посмотрите! Да, народ! Ребята, там просто офигенный трактор. Ладно, тракторист, пойдем. Ты видела? Видела меня на тракторе? Да, видела, видела. Как думаешь, если я достану спецовскую каску, я смогу поездить на нем? Конечно. Правда? Народ, это будет круто! Да, я могу на нем работать. Кому нужна новая рубашка? Гадость. Нет, нет, подними еще раз. Она вся в крови. Это улика, давай подними ее. Отвратительно. Да? Эй, ребята, посмотрите на меня. Взгляни на этого чудика. Народ! Что это? Может, какая-то доисторическая рептилия? Сейчас разберемся. Должно быть, я пропустила тот урок. Выглядит доисторическим. Круто. Это не просто круто. Это останки доисторического существа, найденные в камне. И что? Значит, это место может иметь ценность для палеонтологов. И что? А то, что, возможно, это нужно показать Элви в стиле студии. Ладно. Шериф, смотрите, что мы нашли. Это рубашка моего рабочего. Он постоянно носил ее. Я заберу ее, как улику. Видите, шериф? Он исчез прямо как Джерри. Пап, ты видишь, что они здесь делают? Просто ужас. Копают, сжигают кусты. Половины деревьев уже нет. Все по закону, рос. Как это может быть по закону? Город не владел этой землей. Ее сдавали в аренду. Когда срок аренды истек, мы забрали ее по праву на принудительное отчуждение. Принудительное отчуждение? Это закон, позволяющий государству забирать землю ради всеобщего блага. Но раз город теперь контролирует землю, почему он снова не устроит здесь парк? У властей нет денег, чтобы за ним следить. Поэтому землю продали моему боссу. И что он хочет тут построить? Торговый центр. Посреди парка? Не знаю. Земля отведена под жилищное строительство. Возможно, тут будет новый микрорайон. И у вас, детишки, будут новые друзья для игр. Я уже не ребенок. И никто не может написать официальную жалобу? А как же кадастровый реестр графства? Они пытались найти настоящего владельца? Я здесь по другому делу, рос. Я расследую исчезновение двоих людей. Знаете, я тут с детства не был. Устройте мне экскурсию. Да, конечно. Ты идешь? Нет. Я поищу своего рабочего. Позже увидимся. Эй, ребята! Привет! Привет! Слушайте... Это частная собственность. Так что вам придется развернуться на 180 градусов и топать обратно, откуда пришли. Я хожу сюда с самого детства. Нет, я все понимаю, конечно, но новый собственник, он не терпит посторонних на участие. Чувак, мы ничего не делаем, мы просто туристы. У нас есть право передвигаться по этой земле. Вы не можете нас остановить? Я сказал, проваливайте. Ладно, пойдем, ребята. Эй, народ! Дорога в другой стороне! Ах, черт, я охранником не нанимался. Да. А да. Спасибо. Не за что. Что это было? Не знаю. Может, тот мужик попёрся за нами. Я ничего не вижу. Какая красота. Спасибо, что показали мне парк. Хоук, я ничего необычного не заметил. Шериф, мои ловушки стоят с той стороны гряды. Там я в последний раз видел Джерри. Ладно. Мы с Хоуком посмотрим, что там наверху. Встретимся в городе. Веди. Это другое дело. То самое место. Я осмотрел все вокруг, но нашел только это. Здесь ты видел его в последний раз? Да. Именно здесь. Что это за запах? Матерь Божья! Что это, как думаешь? Похоже на старую кожу. Чью кожу? Четовский большой змеи. Помоги мне донести ее до машины. Думаю, мне нужно срочно сделать пару звонков. Осторожно, руками не трогай. Кто это был Шериф Уэйн, хочет поговорить с тобой это нехорошо что еще он сказал он хочет чтобы ты встретился с ним в кафе не знаю зачем ты меня по-прежнему любишь конечно я тебя люблю по-прежнему тогда когда я смогу съездить в город а зачем тебе ехать в город мне нужно купить платье помнишь почему бы тебе не купить их здесь хочешь чтобы я оделась в магазинчики для рыболов Повяжу фланелевую рубашку вокруг талии, надену симпатичные шортики, на голову соломенную шляпу и буду жевать салоне. Ну, хватит. Я понял, намек. Так когда я смогу съездить в город? Не знаю. Может, на следующие выходные. А может, ты дашь мне ключи от одной из своих машин, и я съезжу сама? Как насчет того, чтобы одеться и отвезти на собой их? Куда ты подевался? Нужно было кое-что уладить. Видел или слышал что-нибудь необычное? Ничего, а что? Мои лучшие клиенты блюют в свои порции из-за этой штуки. Прости, Мэри Джейн. Я принес ее сюда, потому что хотел, чтобы Док Браун взглянул на нее. Я думал, он здесь. Я скоро уйду и заберу ее отсюда. Джейк, не уходи, мне нужно поговорить с тобой. Детка, подожди меня вон там, хорошо? Вы хотели меня видеть, шериф? Может, кофе или еще чего-нибудь? Да нет, спасибо. Слушайте, я бы с удовольствием болтал с вами весь день о ценах на кукурузу, но я занятой человек даже по субботам. Давайте прямо к делу. Я закрываю вашу стройку в каньоне Болдер. С какой стати? Я расследую исчезновение в нем двух людей. Думаю, мне не нужно напоминать вам, что у меня есть все разрешения. Речь не о разрешениях Уилла, об общественной безопасности. Знаете, шериф, меня здесь не любят. А когда люди тебя не любят, они начинают над тобой подшучивать, вроде как прикалываться. В этом все дело. Кто-то из местных устроил розыгрыш, чтобы прикрыть мой бизнес. Но все, хватит нести чушь. Даже же сам местный вылов. Согласен, многим не нравится, что ты уничтожаешь парк. Но мы оба знаем, что никто из наших не рискнет нарушить закон, даже чтобы тебя остановить. Очевидно, кто-то рискнул. Просто ты его еще не поймал. Я начинаю расследование, и твоя стройплощадка номер один в моем списке. Ну, понятно. И это, это благодарность за мою помощь городу. Здорово. Не думаю, что ты хоть раз кому-нибудь помог, кроме себя. Как и твой отец. А в этот парк отцы водили поиграть своих детей. Это общественная земля. Вот вам, пожалуйста. Теперь эта земля принадлежит мне. Она была нашей, а ты украл ее у нас. Знаешь, Мари Джейн, я люблю тебя. Но у меня достаточно проблемы без того, чтобы ты совала нос в мои дела. Уиллард, стройка закрыта до дальнейшего извещения. Твои рабочие ведь не появятся раньше понедельника, верно? Обещаю сделать все, чтобы решить проблему к этому сроку. Я не могу ждать до понедельника. Тина! Ты, Джей, жду тебя у себя дома через полчаса. Как скажете, босс. И что, по-твоему, он предпримет? Губернатор – один из его лучших друзей, он отменит мой запрет. Прямо вот так? Прямо вот так. Вот сукин сын. Может, уберешь эту вонючую дрянь отсюда? Наверняка она опасна для здоровья, а? Я выпишу себе штраф за нее. Как тебе такое? Отлично. Большое спасибо. Шестой новостной канал. Привет, Рос. Привет, Энди. Привет, Иви. Чудесно. Иви Чемпленн, знаменитая ведущая программы новостей. С собственной персоной. Это Тодд Пинкер, мой новый оператор. Рос, Энди. Рад познакомиться. Привет, ребята. Повежливее с ребятами, Тодд. Это наши поклонники. А у нас с нашим 47-м местом в рейтинге их не так уж много. 48-м. Не хами. Рад знакомству. Так что привело вас сюда? Хотите посмотреть, как снимают выпуск новостей? Вообще-то мы сделали свой собственный репортаж. В Волдерской средней школе назревает большой скандал. Школа закрыта на каникулы, а мы ее уже закончили. Я И, знаю. Иви нас подкалывает. Она всегда такая. Рос с малых лет смотрит, как мы работаем. Он быстро учится. Может, однажды он займет мое место? Лучше место туда. Эй! Тогда, может, тебе повезло. Что ты имеешь в виду? Босс сказал, что мы можем использовать парня вроде тебя за небольшую плату. Нужен внештатный корреспондент на школьный чемпионат по регби. Это значит, что я снимаю хороший материал, а ты всякое дерьмо. Ух ты, это просто здорово. Приходи в понедельник, мы тебя представим боссу, но я ничего не обещаю. Идет? Иви, подожди. Нам нужно поговорить с тобой кое о чем. Хорошо, но только быстро. Я хочу показать тебе одну запись. Простите, ребята, нас ждет футбольный матч. Пожалуйста, всего пару минут. Мы уже опаздываем, Эйви. Я не могу. Пожалуйста, считайте это личной просьбой одного из ваших поклонников. Ладно, что там у вас? Кому-нибудь нужна новая рубашка? Обожаю такие сенсации. Подлые подрядчики уничтожают природу при поддержке коррумпированных властей. Сокровища в виде доисторических ископаемых. И все это приносят дети, только что закончившие школу. Это прямая дорога к судебному иску. Простите, ребята. И что, мы просто сдадимся? Вот что я вам скажу. После матча мы с Тодом заедем в каньон Болдер. И посмотрим, что там творится. Если наберется на репортаж, я выйду оттуда в прямом эфире, а ваш материал дадим со станции. Но я никого не буду обвинять, не собираюсь рушить свою карьеру. Я понимаю. Можно помочь сюжетом? Ты уже помог? Да, это Уиллард Паркер. Я хотел бы переговорить с губернатором. Да, я знаю, что сегодня суббота. Просто передайте, что это Уиллард Паркер. Я подожду. Спасибо. Нужно быть осторожнее. Осторожнее? Мы же с ним в одном доме. Я имею в виду не здесь. А, ну да. Может, нам отправиться на стройплощадку? Местные ребята постоянно ходят в парк. Я не хочу ехать в каньон. Почему нет? Я не переношу дикую природу. Прошу прощения. Ты не оставишь нас на минутку, Тина? Дела пошли на перекосяк, босс. Так почему бы тебе не привести их в порядок? Я думаю, у шерифа все вполне под контролем. Не шериф, а ты должен подготовить площадку к понедельнику. А что вы от меня хотите? Чтобы ты поехал туда и убрал посторонних с моей собственности. Слушайте, я вам не охранник. Тогда, если мы не решим эту проблему, в понедельник утром ты можешь оказаться без работы. Так что, может, ты будешь больше времени уделять моим делам и немного меньше моей жене? Это твое сокровище, Уиллард. Если не хочешь, чтобы люди пялились, поменьше выставляй ее на показ. Ступай работать. Как ты можешь? Иногда я тебя ненавижу. Неужели? Не забывай, где я тебя подобрал. Как же ты никогда не дашь мне забыть? Да что с тобой творится, Тина? Не знаю. Я запуталась. Не знаю, что и думать. Тебе не надо думать. Ты должна хорошо выглядеть. А думать буду я. Я хочу сообщить о гибели двоих людей. Айверсон-Пойнт. Помню, как тут все горело два года назад. Дым был виден даже из города. Мы раньше приходили сюда доставать старика, который владел землей. Стреляли ему во двор из пневматики, кидали камни в его лачугу. Он вылезал с огромным дробовиком 20-го калибра и гонял нас. Он же мог застрелить вас? Нет, ни за что. Ружье было заряжено солью. Один раз он засадил мне прямо в зад. Больно было до ужаса. Говорят, он погиб в пожаре. Мне тоже так сказали. Интересно рассказываешь. Я Анна. Вы живете здесь в Болдер Джанкшн? Жила когда-то давным-давно. Мы с друзьями тоже любили здесь тусоваться. Видите эти бульдозеры? Да. Думаю, некоторые места нужно просто оставить в покое. Особенно наши места. Да, особенно наши. А, чем вы занимаетесь? Ты про работу? Я художник-натуралист. Люблю делиться своими ощущениями с другими. Я хорошо рисовала, и журналы стали давать мне заказы. Это потрясающее место. Здесь так красиво. И спокойно. Я не бывала тут с самого окончания школы. А теперь? Торговый центр. И жилой массив. Добро пожаловать в реальность, ребята. Продолжение следует... Мы получили небольшую передышку. Как вы узнали про это место? Я играла здесь, когда была ребенком. Тут отличное убежище. Хорошо, что мы успели добежать. Ладно, народ, мне жаль прерывать этот эпизод нового быта пещер, но что, черт возьми, это было? Объясните мне. Похоже на огромную злую змею. Невозможно. Они вымерли десятки тысяч лет назад, в эпоху динозавров. Видно это и забыли рассказать, что они вымерли. Вам всем уже есть 21 год? Да. Да, Мэм, конечно. И как мы отсюда выберемся? Полиция. Гигантская, гигантская змея. Гигантская. Успокойся. Она все время твердит, гигантская змея. Я слышу. Думаю, она что-то увидела. Вроде владельцы того огромного куска кожи, что ты нашел. Она немного поспит, но ее нужно показать врачу. Док Браун уехал из города на выходные. Значит, она останется здесь С тобой. В прямой эфир. Хорошо. Возьми ручную камеру. Ладно. Работаем без проводов через фургон. Вон там. Думаю, нужно снимать оттуда. Когда я была девочкой, мы сидели у костра и рассказывали истории про змея и снежного человека. Но ничего опаснее черного медведя нам не встречалось. Но это... Это тварь настоящая. Настоящее что? Мегаконда. Ты это сама придумала? Нет, клянусь, я видела в интернете, ясно? Это мегаконда. Да, я слышала об этом. В прошлом году в Колумбии нашли прекрасно сохранившиеся останки. Эта тварь сохранилась еще лучше. Ученые находили следы стероидов в доисторических губках. Думаю, поэтому ископаемые сохранились. Может, из-за них эта змея еще жива? Я делала наброски парка с вершины и увидела это. Сначала я решила, что это глубокий котлован, но теперь я думаю иначе. Может, это гнездо? Может быть, в любом случае нужно убираться подальше отсюда. А что убило мегаконду тогда, в прошлом? Ледниковый период. Ну, поскольку у нас нет нового ледникового периода под рукой, что вы предлагаете делать? Нужно, чтобы с ней разобрались профессионалы. Какие профессионалы, Росс? Охотники на гигантских змей? Нет. Я хочу переговорить об этом с отцом. Сигнала нет. Отлично. Я нахожусь рядом с глубоким кратером, который, очевидно, образован мощным подземным взрывом. Отсутствие флоры и фауны вокруг него может указывать на лимнический характер взрыва в каньоне Болдер, хотя до настоящего времени были зафиксированы лишь два случая этого геофизического явления. Значит, мы сможем в понедельник возобновить работы? И губернатор отправит мне факсом подписанный документ? Отлично. Огромное спасибо. До свидания. Но, похоже, кто-то хочет все изменить. Частный подрядчик роет, очищает участок, срубает и сжигает деревья. Похоже, что каньон Болдер скоро канет в лету. А теперь немного истории этого каньона. Первыми поселенцами в нем были индейцы племени Пуэбло. В 1800-х годах здесь был поселок рабочих Тихоокеанской железной дороги. Я пойду прогуляюсь. Куда ты идешь? Просто подышать свежим воздухом. И немного подумать. И это тоже. Я люблю тебя. Ты же знаешь. Я тоже тебя люблю. Ив Чепмен, шестой новостной канал из каньона Болдер. Все, закончили. Неплохой репортаж. Передача прошла как по маслу. Возвращаемся на студию? Нет еще. У нас есть второй сюжет. Наверху какие-то интересные следы. Поснимаем там. Покажем зрителям, что эти строители собираются уничтожить. Хочешь завоевать еще одну премию? Да. И не хочу обрывать связь с народом. Будем транслировать все в телецентр. Я только не понимаю, откуда взялась эта тварь. Может, в 50-е в этом парке зарыли радиоактивные отходы? А вы как думаете? Не знаю. Сколько, можно меня спрашивать? Может, из-за строительного взрыва? Или бульдозеры раскопали что-то, что спало в земле тысячи лет? Значит, вы считаете, что это чудовище лежало в горах все это время? Как ископаемое, которое мы нашли. Это просто предположение. Какое это имеет значение? Ну, как сказала Росс, нам надо все рассказать шерифу. Я больше беспокоюсь за Иви Она сейчас должна быть где-то здесь. Идемте, Вроде все тихо. Ну и где вы оставили вашу машину? Внизу на стройплощадке. Найти Иви и предупредить ее. Смотрите вон они. Нормально? Да, я начну отсюда и сделаю панораму. Хорошо. Ты ничего не слышал? Нет, а что? Кажется какой-то шум. Все тихо. Слишком тихо. Тогда давай закончим по-быстрому и уедем отсюда. Ладно. Нужно спуститься. Стойте! Ив! Господи, ты только посмотри! Ничего себе! Снимай, снимай! Мы будем отходить к фургону. Бросайте камеру! Стойте! Бегите! Что это такое? Я не знаю. На кадрах, только что переданных в студию Ив Чепмен, заснято нечто похожее на гигантское пресмыкающееся. О, боже, делай что хочешь, но продолжай снимать. Хорошо. Ладно. Eve. Продолжай снимать. Мне нужен другой материал. Получи, скотина. Тебе меня не взять. Все моя вина. Не говори так. Ты ничего не мог сделать. Нужно найти твоего отца. А как твой сотовый? Все еще нет сигнала. Черт! Ну же, Джек, соедини меня с национальной гвардией. Мне нужен вертолет. Скажи им... Скажи, что у нас чрезвычайная ситуация. Пусть свяжутся со мной по рации. Сделай это. Прошу тебя. Интересно, где Рос? У меня есть одна догадка. Извините, что отвлекаю, шериф, но у меня есть постановление о возобновлении работ с понедельника. Подписано самим губернатором. Уорд, мне сейчас плевать на твои дела. У меня экстренная ситуация. Так, может, тебе стоит оторваться от стула и заняться ею? А то еще пара человек пропала. Кто? Давай посмотрим. Джейк и моя жена Тина, которая вышла прогуляться и до сих пор не вернулась. Я видела их вместе. Где? В его машине на выезде из города. Когда это было? Примерно полчаса назад. Они сбежали? Нет. Нет. Ладно, тогда поезжай домой и оставайся там. Я позвоню, если что-то узнаю. Да, позвони мне. Он в ярости. Что-то мне подсказывает, что за ним нужно приглядеть. Но у меня нет времени. Ты это взял? Отобрал у подростков пару недель назад. Собирались порыбачить. Если в кадре льется кровь, новость пойдет первой. Чертовы подростки! Привет, Холк! В чем я опять провинился, шериф? Ни в чем. У меня есть для тебя работа. Я не очень-то люблю работать. Разве что мусор собирать? Вы же знаете. Думаю, это как раз по твоей части. Я собираюсь на охоту. Мне нужен меткий глаз и твердая рука. А кто лучше тебя знает эти места? Вы что, собираетесь туда, в горы? Придется. Там рос. Зачем вы так со мной, шериф? Мне это не нравится. Но если я вам нужен, я поеду с вами. Ты мне нужен. Мне хоть заплатят? Ну, я должен был спросить. Кончился? Старый трюк, малыш. Детка, поверь, все не так просто. Может, поцелуемся? Давай, один поцелуй. Я сейчас вернусь, никуда не уходи. Да что с тобой? Я говорила, я боюсь зверей. Я тебе кое-что покажу. Иди сюда. Так лучше? Да. Давай, Джейк. Быстрее. Да, быстрее, Джейк, поторопись. Не Негоже заставлять даму ждать. Дорогой? Дорогой, пожалуйста, не надо. Дорогой. Что ты там говорила мне перед уходом? Ах, да, я тоже тебя люблю. Я люблю тебя, дорогой, правда? Но ты очень странно это демонстрируешь. Стойте, стойте, мистер Паркер. Вы все не так поняли. Она умоляла меня привести ее сюда. Она меня домогалась. Говорила, что хочет бросить вас. Честно. Кто может против такого устоять? Да? А если я всажу заряд тебе в живот, думаешь, ты сможешь устоять? Стреляй, дорогой. Джейк лжет. Он с силой привез меня сюда. Думаю, он хотел меня изнасиловать. Он лапал меня за твоей спиной с тех пор, как стал на тебя работать. Она лживая шлюха. А Но ну, заткнитесь оба. Отличная попытка, Джейк. Отец! раз, раз. Ты в порядке? Ты цел? Я не мог до тебя дозвониться, ясно. Что ты тут делаешь? Боюсь, даже ты не сможешь поверить то, что я тебе расскажу. Нет, нет, я знаю. Здесь завелась огромная змея, мы видели по телевизору. А где люди с телеканала? Мертвы. Мы пытались помочь. Мы приехали расследовать деятельность мистера Паркера, и вдруг откуда ни возьмись, гигантская змея. Ладно, вы все целы? Все в порядке? Что ты собираешься делать? Я назначил Хоука помощником шерифа. Мы найдем и убьем эту тварь. Тебе понадобится помощь, но не от вас. Мы бегаем от нее весь день, шериф. Пап, мы тут с самого утра и знаем про нее больше, чем кто-либо еще. Что означает нифига, сынок. Слушайте, цель в том, чтобы убить ее раньше, чем она сбежит из каньона, верно? Вам нужна наша помощь. Ты права. Я горжусь тобой, сынок. Вы не против, если я присоединюсь к вашему отряду? А у меня есть выбор? Нет. И ваши ружья не помогут избавиться от этой твари. Именно поэтому я привез динамит. Не понимаю, как ваша жена вас терпит. Ее больше нет в живых. Мы будем стоять и трепаться или пойдем и укошим эту мерзкую гадину. Эй, а как же мы? Вы официально команда Б. Оставайтесь у машины, будьте на связи, если вдруг что-то случится. Понятно? Да, понятно. Но мне это не нравится. Вы серьезно? Думаете, эта гадина еще здесь? Может и нет, но я ее чую. От нее всегда остается мерзкий запах, словно кто-то наблевал. Прямо как та кожа, которую она сбросила. Ладно. Идем дальше. все передохнем минут пять помнишь что я тебе говорил о безопасном обращении с оружием да не направлять на то во что не собираешься стрелять все верно у кого есть мысли где нам ее искать? Вверху. Анна говорит, там есть кратер, который может быть ее гнездом. Подождите. Стойте, стойте. Тина, ты в порядке? Уиллард. Он мертв. И Джейк тоже. Он пытался скормить меня этой твари. Думаешь, она поползла в город? Нет, она еще здесь. Ей нравятся люди. Ей нравится их пожирать. А нас тут хватит на хороший обед. Может, она в своем логове? Идем. Могу ждать. Думаешь, с ними все хорошо? Я не слышала выстрелов. Эй, смотри. Внимание, база Каньон, говорит борт Национальной гвардии 87 Альфа. Как слышите меня прием? Это база Каньон, слышу вас громко и четко. 87 Альфа. Вас понял. Они летят слишком низко. Назад! Что это за черт? О нет. Господи! Боже, правый! Сос! Сос! Тварь снялась с места. Я знаю, куда она ползет. Кто-нибудь знает, где мы? Так высоко мы еще не забирались. Я шла по этой дороге сегодня утром. Нам нужно туда. Так, видите эту дорогу? Там я нашла кратер. Дорога уходит направо. Нам нужно идти по ней, и если повезет, мы увидим ее гнездо на вершине скалистого холма. И что дальше? Каков план? Заберемся туда и понаделаем дырок в этой гадине, верно, шериф? Не знаю, Хоук. Я пока что импровизировал. Ули ее только разозлят. Нашпигуем ее свинцом и гарантирую, это ее притормозит. Плюс у нас есть динамит. Засунем его ей в глотку и устроим твари страшное несварение желудка. У меня идея. А что, если мы завалим ее сверху? Что? О чем ты говоришь? Тише, тише, подожди, дай ему закончить. Анна говорит, что кратер там, наверху. Возможно, в нем ее логово. Это очень глубокая дыра. Наверняка, змее такого размера она понравится. Мы сможем застать ее врасплох. Точно. Может, стоит расположить заряды вокруг кратера? Взрыв сбросит все камни и землю на нее. Убьет змею и все, что там внизу, и навеки запечатает кратер. Нет, мне не нравится эта идея. Да, она права, это слишком опасно. Змеи отлично чувствуют движение и вибрацию. Если будем топтаться там, это все равно, что дать ей звонок к обеду. У нас нет другого выбора. Только мой план может сработать. Что ж, идем посмотрим. Не могу. Похоже, я подвернул лодыжку. Вставай, ты сможешь. Подожди минуту. Слушай меня. Мой парень и твой лучший друг гоняется там за монстром. Так что поднимай свой зад, или я скормлю тебя этой твари. Посмотрим, как у тебя это получится. Ничего не слышу. В какую сторону? No. Твою мать. Папа! Ну, малыш, покажи, на что ты способен. Прикрой меня. Давай, взрывай ее. Уходите, я сейчас, сейчас. Идем сюда. Быстрей. Я стараюсь. Вернись. Вернись! Вернись! Вернись! Ну давай! Попробуй взять меня! У меня кончились патроны. Нет патронов. Стойте. Хоук, он живой. Бежим, быстрее. Бежим, бежим, бежим, быстрее. Ну же, бежим, бежим! Из тебя выйдет отличная пара сапог. Свидетели сообщили о новом взрыве на вершине Айверсон-Пойнт, который основательно встревожил жителей нашего небольшого городка. Взрыв был виден с расстояния не менее двух миль. Вероятно, это был еще один лимнический прорыв опасного углекислого газа, что обоснованно обеспокоило местные власти.